Всем привет! Кто смотрит мой канал, кто подписался, кто хочет подписаться, либо может кому-то понравилось название этого видео. Речь сегодня пойдет о ВСКЗ. Это автоматический котел Green Lux. Вот, как бы обзор на него покажу а сегодня. Что произошло? Вот, значит, у нас Отключили электричество. В 9 часов утра приехал на стройку. А оказалось, электричество отключено. Ну, все знают, что у меня теплые полы. Они греются от котла. А на теплых полах получается насос, который тоже работает от электричества. Ну и котел сам. ВСКЗ автоматически работает тоже на электричестве. Так вот, после отключения электричества, соответственно, котел потух. То есть, закрылась заслонка, и он ушел в режим ожидания. Ну, Пробыв на участке где-то часов до 11, получается, поглядывал на трубу, с трубы слегка шел дымочек. После этого поехал домой пообедать. Сейчас, кстати, пройдем котлу к самому. Поехал домой пообедать. Приехав с обеда, заметил такую вещь, что с трубы перестал идти дым. Температура на котле начала падать. Заглянув в топку. Сейчас попробуем продемонстрировать. Короче, заглянув в топку, дыма вот здесь не было. горелка В горелке, получается, ничего не, не дымило, не горело. Вот. Когда выбирал данный котел, Производители заявляли, что э, котел разгорается, ну, вот, если честно, не скажу сейчас, через сколько сам. А, то есть, э, по идее, должен был разгореться, там, не знаю, то ли в течение 12 часов, то ли в течение 20, 24 часов. Вот. Но ситуация такая. В 9 часов выключили свет. 10, 11, 12 часов. Прошло 4 часа. Котел не подает признаков жизни. Ну, соответственно, свет так и не включили еще. А, дыма нету. Гореть ничто не горит, ничто не тлеет. И я весь хожу в расстройстве. Как же так? Что же будет, если ну, реально меня не будет, не будет дома? И по факту придется заново разжигать котел для чего тратить такие деньги я не понимаю ну весь день хожу плююсь думаю как же записать ролик в котором я буду гнобить всех производителей точнее данного производителя приходит время где-то 5 часов вечера включают электричество. Ну и я думаю, как бы до этого еще думаю отключу с розетки котел для того, чтобы. Ну, когда электричество дадут, он же начнет подавать, получается, уголь, включит вентилятор, начнет там это пытаться все раздувать. Так как угля, углей нету, горящих. Он, соответственно, начнет пересыпать через горелку, ну и как бы попусту будет тратить электроэнергию. Весь расстроился, ходил, ходил. После включения света даже не стал к нему подходить, мучился. Ну и где-то часов шесть, да, то есть это. Прошло, получается, прошло примерно 9 часов после того, как котел потух. Ну, что, думаю, надо разжигать. Время 6 часов вечера, на улице уже прохладно. Подошел к котлу, включил в розетку. Температура, кстати, упала до 20 градусов. На подаче и где-то 17 градусов была на обратке вот. включил котел котел начал запускаться зажужжал шнек включился вентилятор я приоткрыл дверцу и увидел что уголь который лежал сверху горелки он подтух ну или как там, стал корочкой, что углей видно не было. Когда шнек подал, получается, шнек подал уголь, из горелки вылез горящие, вылезли горящие угли, и вентилятором все это начало раздуваться. Да, действительно, через 9 часов данный котел может сам себя разжечь, запуститься, начать набирать температуру. Но, что мне не понравилось, это вот ну, один из минусов, который я хочу рассказать. А, то есть, шнек а, у меня включен режим Airflow. То есть, а, компьютер сам определяет, сколько нужно подать угля, сколько нужно подать а, воздуха. Ну, так как температура упала, то есть, а, у меня выставлено покажу выставлена температура 55 градусов а, у меня на котле было 20 сейчас кстати включится начнет работать вот а, было на котле 20 ладно уйду а то будет жужжать на котле было 20 температуры получается котлу нужно разогнать температуру до установленной он начинает подкидывать автоматический уголь поддувать и выводить температуру в установленный режим и вот здесь я выявил минус то есть вентилятор начал работать в максимум уголь начал подаваться в максимум а, так как я был дома, я, получается, остановил подачу, когда горелка набралась полная, и выключил, получается, автоматический режим, перешел в ручной режим и включил просто вентилятор. Просто вентилятор я включил, он начал греть а, в течение, ну где-то 15 минут. Ну, может, 20-18. То есть тут я не замерял. Он раздувал вот тот уголь, который был подан в горелку. Набирал температуру. Я два раза подавал сам туда угля. Ну, для того, чтобы не пересыпало. Вот. Ну, и когда котел набрал температуру, я, получается, Включил его обратно В автоматический режим И все, он как бы стал поддерживать В чем минус? В том, что когда а, Вас не будет дома Этот котел Начнет засыпать ну, Выталкивать уголь И пытаться нагнать температуру Так как разница в температуре Получается Больше 20 градусов Он будет много-много угля закидывать, соответственно, уголь не будет сгорать и будет высыпаться э, в зольник. Вот. Как бы такой минус. Но если вы дома, то так же, как я, допустим, отключаете и контролируете процесс. Это как, грубо говоря, изначального э, затопления котла э, до достижения температуры ну, а потом он уже, допустим, работает в автоматическом режиме, сам подстраиваться. Вот. Так что, котел, в принципе, хороший. А, заявку, не знаю, тянет, не тянет, но а, факт того, что через 9 часов котел запустился, начал работать, мне очень приятно. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!